Лучше испугаться перед боем, чем в бою. Так говорил тренер по волейболу моему супругу, когда он еще в детстве занимался волейболом в 1982 году. И как-то это хорошо влияло на всю команду. Они побеждали. Сейчас в современном спортивном мире кардинально поменялась ситуация. И на помощь профессиональным спортсменам приходит спортивные психологи, которые в свою очередь помогают тренерам добиться хороших результатов. Это касается одиночников, парников, а также команд. И сегодня у нас в гостях профессиональный спортивный психолог Мария Кирдеева, которая расскажет нам о разных методиках, которые помогают справиться спортсменам в трудных ситуациях. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе. Я Мария Кирдеева, спортивный психолог. У меня достаточно большой опыт работы, и, я бы сказала, уникальное образование, потому что я училась в Европе, мне довелось попасть на замечательную программу по спортивной психологии. Это была международная программа, мы учились и в Швеции, и в Германии, у нас были преподаватели из Америки. Поэтому я очень горжусь именно тем образованием, тем навыком, которые я научилась там. И с легкостью могу сказать, что я знаю, как помогать спортсменам, как помогать тренерам, и делаю это с удовольствием. В процессе подготовки к нашему видео мы получили несколько запросов от спортсменов, наших знакомых и их тренеров. И мы решили разделить это видео на четыре отдельных блока. Первый запрос был от чемпиона мира по пауэрлифтингу Оксаны Павловны Исаевой, мастера спорта по становой тяге, чемпионки мира 2021 года. Второй вопрос от тренера сборной Краснодарского края по шотреку Хакимьяновой Елены Даниловны. Также был запрос от тренера по бальным танцам Романа Кулешина. И также у нас поступили вопросы о двух юных спортсменов Анастасии Брикман и Пересадина Данила. У обоих третий взрослый разряд по шорт-треку, занимаются два с половиной года. Я думаю, что все эти вопросы будут очень интересны нашим зрителям, мы разберем каждый из них. И первый запрос, который поступил от чемпионки мира по пауэрлифтингу Оксана Исаева, мы сегодня с вами его разберем. Давайте посмотрим этот запрос. Эльвира Юрьевна, Мария Александровна, добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Я являюсь действующим спортсменом по пауэрлифтингу. Я также являюсь чемпионкой мира 2020 года и мастером спорта по становой тяге. Когда-то я для себя еще открыла спорт по бодибилдингу. Выступала в проекте для новичков в городе Геленджике. И в номинации «Фитнес-бикини» заняла там первое место и стала даже абсолютной чемпионкой. Но этот страх я помню до сих пор. Ватные ноги, прилив Крови к лицу, тряска рук, ты себе не принадлежишь. Это страх, который тебя сковывает, сковывает все внутренности. Но нужно выйти на сцену и за 45 секунд очаровать судей и получить высокие оценки. Спустя полтора года я снова готовлюсь уже на краевой чемпионат, который проходит в Новороссийске. Подготовка к этим соревнованиям мне далась вдвойне тяжелее, поскольку я работаю тренером, тренирую людей, консультирую и контролирую их питание. Подводка к моим соревнованиям была следующим образом. Тренировочный процесс, который занимает 2,5-3 часа ненормированный сон, поскольку ты не можешь это контролировать, уровень кортизола повышается, пониженный БЖУ, белки, жиры, углеводы, колораж. В общем, спортсмен становится импульсивным, раздражительным максимально. И вот наступает день X. я должна выйти красивая, показать все свои физические данные, очаровать судей и заработать высокие баллы. И снова настигает меня этот страх. Те же ватные ноги, та же... Ты себе не принадлежишь. Это сковывает, это безумный страх. И ты теряешь себя, ты становишься вот в мгновение неуверенным в себе. Еще и плюс ко всему, конкуренты, которые стояли за моей спиной, просто огонь. И ты думаешь, ого, конкуренты, а кто? А я кто? Что я? На что я способна? В общем, ты теряешь себя, становишься неуверенным. Подскажите, пожалуйста, как проработать этот страх, чтобы выйти перед многочисленной аудиторией, перед судьями, во всей красе, уверенным в себе, заработать баллы высокие, выиграть чемпионат. Это поможет и мне в дальнейшем, и таким же, и таким же спортсменам, которые захотят выступить и выиграть. Спасибо. Эльвира, знаете, очень интересный вопрос. Интересно, и на самом деле, наверное, самые частые в спортивной психологии это как справиться со стрессом, с волнением перед соревнованиями, как повысить свою эмоциональную устойчивость. Это один из, действительно самых частых запросов. Есть у каждого этого запроса своя специфика, потому что корень данной проблемы у каждого свой. К таким вопросам мы подходим системно. Дело в том, что Тренирование психологических навыков — это так же, как и тренировка наших технических или мышечных навыков в спорте. От того, что мы сделаем какое-то упражнение непосредственно перед соревнованиями, нам это не поможет. Мы должны тренировать наши психологические навыки заранее, каждый день, чтобы у нас выработались определенные автоматизмы. И чтобы уже когда наступила ситуация стресса, наш мозг знал, как реагировать. То есть, правильно я понимаю, сначала нужно готовиться, и готовиться нужно планомерно а, в длительное количество времени для того, чтобы а, проецировать то, что вы уже умеете на соревнованиях. То есть это не такой разовый скачок. Все верно. Психологическая подготовка, она ничем не отличается от физической подготовки uh -huh. к соревнованиям. Мы, как психологи, выделяем такие, в общем, три блока психологической подготовки, если мы говорим сейчас именно о стрессоустойчивости. Есть компонент стрессоустойчивости, анатомический, то есть мышечный. Дело в том, что все мы знаем, что все наши эмоции выражаются в наших мышечных проявлениях сокращений, да, каких-то, да. Да, uh -huh. да. Даже когда мы стараемся сдерживать эмоции, у нас все равно есть мини-микросокращения мышц, мышца. мимики мышца. лица и так далее. Поэтому также в обратную сторону, через мышечное расслабление, мы можем достичь нужного нам состояния. Uh -huh. Второй компонент – это вегетативный. Это все наши безусловные рефлексы. Когда мы волнуемся в стрессе, мы начинаем потеть, мы начинаем часто дышать, мы краснеем. Вот эти все проявления, о которых часто говорят спортсмены, и они их потом пугают, это есть вот этот вегетативный компонент. Чаще всего именно с ним мы справляемся различными дыхательными техниками. Uh -huh. И третий компонент, наверное, самый большой и сложный, это наш ментальный компонент. Это наши мысли, наши часто негативные мысли. Тут я бы выделила три таких вредных типа мыслей. Это мысли-прогнозы, то есть когда мы не планируем как-то наши действия, а мы сразу уже предугадываем некий исход, чаще всего негативный. А что если... Я там споткнусь или упаду, у меня не получится еще что-то. И вот это начинается само. За... Да, да, Мы сами себя заводим и входим в состояние волнения. Второй тип э, таких частых негативных мыслей это завышенные требования к самому себе, нереалистичные ожидания или завышенные требования вообще к исходу в Тут тоже нужно прорабатывать вот эти моменты. И третий тип мыслей тоже, это когда мы а, видим источник каких-то наших неудач проблем во внешнем и не пытаемся контролировать наше внутреннее. Mm -hmm. Но в принципе, я думаю, эти типы вредных мыслей, они не только в спорте проявляются, но наверняка и, велика, и, и в, обычной в обычной жизни всех друзей. Согласна. Здорово, мы с вами тогда пройдемся по каким-то пунктам более подробно. Может быть, расскажете про дыхательные практики, как справляться с напряжением. Потому что я уже рассказывал про практику дыхания по квадрату, которая снимает тревожность, снимает напряжение. И в любом случае, это витальная потребность дыхания. когда мы концентрируемся на дыхании, а весь наш организм говорит, вот, нужно дышать, то есть тут уже не до тревожности, не до беспокойства, давайте концентрируемся на этом процессе. И, как правило, мы меняем одно состояние на другое. Когда бывает тревожность, мы можем убрать ее при помощи этой дыхательной практики и уже дышать спокойно и свободно, без беспокойства. Мария, что можете конкретно сказать по запросу чемпионки мира по пауэрлифтингу Оксаны Исаевой? Очень интересный запрос на самом деле, потому что ситуация нестандартная. А Оксана, она у уже добилась больших регалий в своем основном виде спорта и сейчас она перешла в новый для себя вид спорта и какая бы она ни была а, уже а, титулованная опытная спортсменка mm -hmm. в паудлифтинге для нее новый вид спорта это новые навыки которыми она ранее не владела mm -hmm. безусловно а, это подрывает уверенность в себе потому что всегда думала получится не получится насколько мы компетентны что еще интересно в ее запросе? Что новый вид спорта ⁇ бодибилдинг. В нем есть такой большой э, компонент эстетики и артистизма, чего не было ранее. Опять же, некий новый навык и вообще не совсем прям связанный со спортом. И другой момент тоже очень важный. В бодибилдинге достаточно субъективная система оценки. Мы оцениваем некую эстетику. Это не так, как в фолифтинге, где есть достижения. Ну, конкретные критерии, mm -hmm. да. Вот эта новая ситуация, безусловно, создает для нее ситуацию тревожности, стресса. Если мы тут еще добавим ее повышенный уровень кортизола из-за необходимой диеты, а кортизол ⁇ это такой гормон постоянного стресса, то тут неудивительно, что у Оксаны есть некое волнение. Как бы я ей тут предложила в качестве неких таких экспресс-советов, на что нужно обратить внимание, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние. Ну, давайте начнем с самого простого, о чем вы уже упомянули, это дыхательные техники. Так. Вы за, упомянули замечательную технику дыхания квадрата. Я ее рекомендую своим спортсменам а, даже не сколько, сколько успокоиться, сколько а, перевести свой фокус внимания от тревожных событий, которые его окружают, на себя. То есть в некотором смысле отвлечься. Если прямо сильно трясёт, и спортсмен чувствует, что у него очень повышенный пульс, он очень напряженный, кровь вся прилила к голове, то у нас включается наша симпатическая нервная система. А для чего она у нас включается в эволюции? Потому что вот у нас есть хищник, опасность, стресс, мы должны убежать. Чтобы расслабиться, нам нужно включить нашу парасимпатическую нервную систему. Если мы говорим о дыхании, нужно давать приоритет выдоху. Одно из таких упражнений, которое я часто советую, когда мы делаем вдох, но выдох должен быть дольше, длиннее. длиннее. Uh -huh. а, идеально, когда то в прогрессивной шкале. То есть, например, мы делаем вдох на 5 секунд, мы задерживаем дыхание на 5 секунд, потом мы выдыхаем тоже на 5 секунд. Следующий цикл мы делаем вдох на 5 секунд, задерживаем на 4 секунды и одну секундочку прибавляем к вы выдоху 6 секунд. Итак, у нас 5, 3, 7, 5, 2, 8... И заканчивается тем, что у нас просто 5-10. Выдохи увеличиваются, и, да. соответственно, и, соответственно мы меняются. свой организм заставляем успокоиться. Получается так, что мы можем э, это сыграть, да, если у нас не получается успокоиться самостоятельно, как будто принудительно, да, используя эту технику, мы успокаиваемся под действием этого дыхания. Да, мы принуждаем наш организм техника. успокоиться. Так что вы можете попробовать в случае чего. Я думаю, у вас получится так продышаться. Да, это работает э, в 100%. любых жизненных ситуациях. Второй важный момент, на который бы я обратила в работе с Оксаной, ей нужно определиться с правильным, с таким грамотным целеполаганием. А, сейчас мы много что об этом знаем, особенно те люди, которые работают в крупных организациях, в менеджменте. Но вообще целеполагание... Оно нужно даже не сколько для достижения целей, сколько для а, правильной мотивации и правильной самоориентации. Куда я иду, зачем я иду, самое главное, как я иду. То есть выбрать свой путь, да, наметить цели, для чего да. она здесь, планировать, не спрогнозировать, а спланировать. А спланировать. Да. Чтобы да. я посоветовала именно в ситуации с Оксаной, а, во-первых, ставить цели не на исход, а победа не победа. А ставить цели на собственную результативность для нее это новый вид спота. она каким-то образом, я не знаю, как это происходит в бодибиллоге, наверняка может отследить собственный прогресс, и, как мы часто говорим, сравнивай себя, себя с самим собой, собой. вчера же. Да. Да, отслеживать собственный прогресс и радоваться ему, а не, не сравнивать себя с какими-то уже чемпионами, а отследить, отследить, как у меня поменялось, какая я была до. И какая я стала после, да, то есть свой собственный прогресс отслеживать. Да. Mm -hmm. И ставить себе цель даже, например, на какие-то соревнования, не целью, я должна очаровать всех судей, или я должна быть ярче свой свой соперник а я хочу сегодня выступить лучше, чем выступала в прошлый раз. Mm -hmm. и, исходя из этого, а, еще один совет, который бы я посоветовала Оксане это натренировать контроль своего фокуса внимания. В чем это выражается? Вообще внимание у нас очень узкое, мы все знаем, что мы не можем одновременно в наше внимание держать больше прям одновременно, чем три каких-то активных э, признака или предмета, или действия. Вот она в стрессовой ситуации соревнований. Тут она нам рассказала, что она обращала внимание судей, я должна им понравиться, сзади меня стоят яркие соперники, да кто я такая рядом с ними. Адруп да? самозванца включается, да? Наверное, да. Здесь я бы посоветовала обратиться в сокус внимания, тогда уйти с внешнего а на внутреннее. внутреннее, на свое внутреннее состояние. Здесь есть много разных упражнений, мы сейчас углубляться не будем, но уметь переключать свое внимание а, с внешнего внутреннего, и с узкого, и широкого, скажем так. Mm -hmm. То есть, если мы обращаем внимание на что-то узкое, конкретно в себе внутри, это, например, ощущение в теле. Если как это все внутри широко, это мое, например, общее эмоциональное состояние. Если мы говорим про внешний фокус внимания, мы обращаем либо вообще на всю картину, что происходит, чтобы нам выработать и сформировать нашу тактику и стратегию, либо только на какой-то один узкий признак, предмета или ситуацию, чтобы, там, например, к нему как-то подстроиться. Техники много разных, но из такого простого, что мы можем сделать дома, что я посоветую? Возьмите какую-нибудь картинку, например, ну какую-нибудь фотографию со своего вида спорта, предположим. И вот пытайтесь заняться такую, скажем так, медитацией. А сначала попробуйте охватить эту картинку целиком, целиком. и сразу. Uh -huh. Потом долго сосредотачиваясь только на одном предмете, на изучая детали. все его признаки, вообще да? все детали. Uh -huh. Uh -huh. Потом, продолжая смотреть на эту картинку, как бы оставаясь в фокусе на картинке, но Настоящее свое внимание, вы переносите, например, на себя, на ощущения в теле, как вы чувствуете спинку стула, угу. к примеру, или какие-то другие ощущения. Вот этот в этот момент, теле. когда вы разглядываете эту картину, да? Да. да, угу, да. Интересно. Потом, через какое-то время, вы пытаетесь ваш фокус внимания, также всегда продолжаем смотреть на картинку, пытаться боковым зрением охватить все, что происходит вокруг вас, всю комнату, какие-то предметы, все, что вы можете. И в вы снова возвращаетесь к картинке какому-то предмету. То есть мы себя тренируем прыгать угу. с разных признаков разных ситуаций. Рассматривать в целом, как будто бы, да, картинку, ситуацию. И в целом, и детально, и при этом оставаясь в некой... Э, Позиции наблюдателя, э, да? Да. Ага. да. Интересная методика, да? Как это вот она работает? Надо попробовать. Тут важна, как всегда, тренировка. Если вы научитесь сознательно управлять своим фокусом внимания, тогда, когда у вас возникнет стрессовая ситуация или волнение, или что-то начнет вас отвлекать, вы уже будете знать и уметь, как себя перенастроить. заново перенастроить на нужную вам задачу. Ну и вдобавок, я бы хотела порекомендовать Оксане, использующую технику мажинации от английского imagery, воображение. Я специально здесь не называю это визуализацией, потому что иммажинация — это не только про визуальное представление чего-либо, но там все пять органов чувств у нас работают. А сейчас не будем, наверное, сильно углубляться в эту технику вообще. Надеюсь, дальше я вам расскажу про нее подробнее. В случае с Оксаной я бы рекомендовала представлять себе в спокойном месте вот эту ситуацию именно соревнования публики, судей, ярких соперников, и тренировать именно во время этой мажинации свое физиологическое состояние. Пытаться в себе взрастить, скажем так, чувство, наоборот, удовольствия от такого шоу, от какой-то заряженности, какой-то кайф, какой-то драйв. И получать от этого удовольствие. Либо, может быть, потренироваться перед зеркалом, или, может быть, даже со своими коллегами в спортзале посадить их как зрителей, и сначала будет чувство неловкости, скованности. Мне кажется, такой, знаете урок актерского мастерства — потренироваться так. И на, натренировать себя именно на артистизм, умение работать с публикой и комфортное, и самое главное, удовольствие — ощущение сцены. Вот знаете, сейчас я помню вот эту технику мажинации. И она плавно утекает э, в технику гипноза. Вообще в Америке очень многие спортивные психологи используют технику гипноза. Я, к сожалению, не владею, но знаю, Инвира, что вы у нас э, гипнолог. Вот э, расскажите, как часто вам приходится это применять и как это работает? Да, хороший вопрос. Действительно, я владею гипнопрактиками. Я обучалась у профессора Владимира Антоновича Дамарадского. Он сексолог, гипнотерапевт и многие мои пациенты, клиенты отмечают очень хорошие результаты после гипноза. Mm -hmm. Дело в том, что в гипнозе мы с вами бываем периодически, просто мы там не можем концентрировать свое внимание. Mm -hmm. Когда мы засыпаем, когда мы просыпаемся при пробуждении, засыпании, есть такое, знаете, некое такое состояние, такое приятное такой как бы тёплый. вот просыпаясь мы как будто бы еще во сне но уже и на его да единственное что мы не можем очень долго концентрировать там свое внимание мы сразу либо просыпаемся либо засыпаем и задача гипнолога именно ввести вас в этом состоянии чтобы вы не зас... никуда не улетали а продолжали там чувствовать нечто да? и как говорится тут выходит на поверхность наша иррациональная часть если в повседневной жизни мы больше пользуемся рациональной частью, мы мыслим, мы строим планы, но когда мы погружаемся в гипноз, выходит на поверхность наша как бы, чувственная часть, и ответы на наши вопросы приходят в виде образов, понятных нам. Ну, например, если кто-то видит океан, и он для него является ресурсным, он может для себя отметить, что океан ⁇ это прилив энергии, это счастье, такое ресурсное состояние. Но если человек видит пугающие волны океана, и он для себя может отследить, что это угроза, mm -hmm. он может интерпретировать по-другому. То есть всегда мы видим образы, которые понятны нам. Еще часто задают вопрос. Все поддаются гипнозу. Но так как эриксоновский гипноз, он является недирективным, он такой мягкий. И вы туда входите очень так деликатно, насколько позволяет ваша психика. И в любом случае по вашему запросу. Под запрос приходит какой-то некий образ, ответ. Некоторые люди даже в состоянии прочувствовать какие-то запахи. Даже кто-то чувствует дуновение ветра. То есть ну, насколько вы открыты. К восприятию и можете свой ответ услышать. Что можно посоветовать Оксане Исаевой для того, чтобы лучше выступить на соревнованиях, чтобы убрать эту тревожность? Ну, Как рекомендовал наш профессор медицина, гипнолог Владимир Антонович Дамарадский, это прежде всего ресурсное погружение. И в ресурсном погружении в гипнозе можно использовать Визуализацию, как она уже победила. То есть снова ввести mm -hmm. ее в это состояние, вспомнить, прожить все эмоции, увидеть эту картинку, как это было, спросить у нее, как она этого достигла, что ей помогло. Пускайте все ресурсы снова к ней придут в полном объеме. И дать установку на то, что когда она выйдет из гипноза, этот ресурсный момент будет иметь пролонгированные действия. И тогда человек, выходя из гипноза, точно знает, что делать, потому что это уже было, мы это вспомнили, как говорится, всколыхнули. Mm -hmm. Очень эмоциональный человек там переживает, свое это состояние повторяет и понимает, что да, я могу это повторить, мне это под силу. Вот такая интересная история, так можно посоветовать. И еще я хочу рассказать пример одной известной рок-группы Металлика. Это было в разгар их карьеры, был такой трагический эпизод, когда погиб их бас-гитарист Клифф Бертон, они ехали, и их автобус перевернулся. Их концерты были под угрозой, музыканты впали в глубочайшую депрессию, и тогда их менеджер решил обратиться к гипно -коучу и провел с ними гипнотические сеансы для того, чтобы вернуть их в жизнь, для того, чтобы возобновить их группу, и это очень хорошо подействовала на состав, то есть они решили продолжать. Как будто бы ничего такого сложного, но, возможно, даже кто-то из них и не верил, но это получилось, был очень хороший результат. Этот гипнотерапевт, гипнокульт достаточно известный, у меня была возможность с ним пообщаться, а -а -а. А, здорово. Ну Я могу сказать, что мы можем получать знания, мы можем получать различные методики, практики у других специалистов, Главное — наше желание, и тут идет такой момент, как помощь людям. да. Если вот я чувствую, что для меня это техника ресурсная, я сама ее владею, мне она помогла в свою очередь, и я также понимаю, что другим людям она тоже поможет. Мария Александровна, что можно еще рассказать про этот случай? Ну, резюмирую то, что я уже сказала. Для стабильного сцена состояния Оксане нужно использовать дыхательные техники, возможно, техники релаксации, иммунжинации, фокусы внимания когнитивные уже техники и, конечно же, вот, грамотное целеполагание. Вообще, конечно, я могу очень долго Отказывать. рассказывать, что рекомендовать. Сейчас в нашем формате мы не можем провести настоящую такую спортивную психотерапию, но далее про эти техники я буду рассказывать еще более подробно и детально, э, отвечая Друзья. на наши следующие вопросы. вопросы. В других видео. Да. Ну и, конечно же, рисунский гипноз нам тоже поможет. Спасибо большое, Мария Александровна. Спасибо всем, кто смотрел нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, колокольчик. И опять же задавайте нам вопросы, которые вас интересуют. Мы обязательно на них ответим. Координаты, контакты Марии Александровны Кирдеевой мы оставим внизу в видео. Подписывайтесь. До новых встреч. И в следующем видео мы рассмотрим запрос у тренера Краснодарского края по шорт-треку. Хагимьянова Елена Даниловна и о двух ее юных спортсменов.